Красочный аппарат безвоздушного распыления, модель 1800, ASPRA 1800. Поставляется вот в такой вот небольшой коробке, она очень легкая, аппарат тоже сам не тяжелый, не габаритный. Сейчас мы откроем, посмотрим, что находится внутри этой коробки. Так, руководство пользователя. вот такой вот специальный со щеточкой для очистки соплом специальные фильтры для очистки краски перед использованием опять же удлинитель 40 см для установки на краскопульт чтобы было удобно окрашивать удаленные от маляра поверхности сама красочный аппарат так хорошо довольно упакован то есть при перевозке никаких проблем возникнуть не должно шланг высокого давления 15 метров сама краскоприемная система с дренажной трубкой у него установлен уже манометр И вот так вот он выглядит. Такой небольшой, компактный окрасочный аппарат. Окрасочный аппарат модель AS-PRO 1800 имеет следующие технические характеристики. Производительность у плунжерного насоса 1,8 литра в минуту. Мощность электродвигателя 1000 Ватт. Двигатель постоянного тока со щетками требует периодического инспекционного сервиса, обслуживания, в общем-то, как любой электродвигатель подобного плана. Вот. Имеет аппарат э, систему контроля давления электромеханическую, то есть здесь вот есть вот такой вот регулятор, который позволяет условно регулировать давление. Вот. Эта система имеет свои как достоинства, так и недостатки. Недостаток в том, что нельзя довольно точно выставить и поддерживать давление во время работы. Ну, а достоинство то, что эта система очень простая. То есть она не может выйти из строя от нестабильных параметров электросети, от отсутствия заземления в розетке, ну и подобного. То есть никакой электроники сложной в составе этого аппарата нету.